Привет! А вы помните, когда вы идете к врачу на осмотр, он просит вас положить ногу на ногу, а затем ударяет по коленям резиновым молоточком? Это врач таким вот образом проверяет наличие у вас рефлексов, но конкретно в данном случае это проявление специального рефлекса называется коленным, так как молоточек ударяет по коленному нерву. И тут возникает вопрос, что же происходит, когда молоток ударяет по нерву? А происходит вот что. Возбуждение передается от нервного окончания в спинной мозг. Там оно по двигательному нерву моментально передается мышцам ноги. И в результате нога дергается, как будто бы вы пинаете кого-то в целях самообороны. КИЯ! Вот наглый посмел бросить вызов мне. Ну ладно, такое действие является рефлекторным то есть автоматическим, мы его не контролируем, и это действие не подчиняется осознанию. Допустим, когда вы ложитесь спать и закрываете глаза, это происходит по вашей воле, не так ли? Но вот если вам в глаза попадет пылинка, то вы, независимо от вашего желания, сразу зажмурите свои глаза. Надеюсь, вам стало ясно, что автоматическое движение и есть рефлекс. И получается, что мы можем охарактеризовать рефлекс как ответную реакцию организма на внешние раздражители при отсутствии нашего влияния на нее. И все же возникает один вопрос, как это происходит. Спинной мозг – это передаточный пункт наших рефлексов. При раздражении нервных окончаний, находящихся на коже, раздражение проходит через спиной мозг, а затем передается двигательным нервам. Через эти двигательные нервы возбуждение достигает определенных мышц, что приводит их в движение, ведь нервные импульсы не могут миновать мозг. Интересный факт. Более 90% всех действий, которые контролируются нервной системой человека – это рефлексы. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свои мнения в комментариях. Ну а теперь узнаем, что такое инстинкт и если вы думаете, что инстинкт и рефлексы это одно и то же, то вы сильно ошибаетесь. Просто посмотрите это видео до конца и вы узнаете, в чем разница между ними. И само видео тоже получилось очень классным. И после просмотра оцените данное видео лайком или же дизлайком. Но не ставьте тупо лайк или же дизлайк. Пожалуйста, обязательно пишите в комментариях, почему вы именно так решили. Ну а теперь вернемся к видео. Большинство из нас думает, что каждое действие мы делаем осознанно. Вот мы садимся, встаем, пожимаем друг другу руки, потому что мы так хотим. Но на самом деле действия людей из всех живых существ не так легко объяснимы, как кажется на первый взгляд. Например, когда вы едете на велосипеде, вы можете совершить сотни движений, не задумываясь о том, как вы их делаете. Ваши действия являются результатом опыта и навыка. Вот еще один пример. Допустим, вы дотрагиваетесь до чего-нибудь горячего и мгновенно отдергиваете палец. Вы не думаете о том, как отдернуть палец, вы просто делаете это. Такое действие является инстинктивным. Давайте рассмотрим еще один пример, когда наши действия не подлежат предварительному осмыслению. Представьте себе, что вы голодны, как тигр. И в этом состоянии вы не всегда говорите себе, я голоден, я пойду и найду еду. Вы просто идете и принимаете пищу. Такое действие можно назвать инстинктом. Так или иначе у людей действительно существуют инстинкты, такие как голод, оборонительный и так далее. Хотя некоторые психологи утверждают, что это неверно, но это их мнение. А что думаете вы? Пишите в комментариях, для меня это очень интересно. Я каждому из вас отвечу, давайте пообщаемся. Нам также известно, что другие животные действуют инстинктивно. Инстинкт – это реакция организма, возникающая в ответ на внешнее или внутреннее раздражение. Например, всем нам известно, что птица строит гнездо, собирая перышки, травинки, сучки. Все это она закрепляет на ветке или каком-нибудь уступе таким образом, что гнездо имеет определенные размеры и очень устойчиво. А также далеко не секрет, что у птиц разных видов гнезда отличаются друг от друга, имеют свои особенности. Единственное, что может объяснить такие способности птицы – это инстинкт. Инстинктивные действия у живых существ всегда возникают из-за внутренних или внешних раздражителей, таких как голод или страх. Вполне вероятно, что определенные изменения в железах внутренней секреции у птиц и животных ведут их к таким проявлениям, которые мы называем инстинктами. Поиск пищи, утреннее щебетание, материнская забота, миграция и зимняя спячка – это все проявления действий желез у животных. И таким образом вы теперь знаете, что инстинктивное поведение всех живых существ соответствует жизненным потребностям организма. И на этом данное видео подошло к концу. Спасибо вам за ваш просмотр и поддержку. А если это видео было вам интересным и полезным, то обязательно прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если, конечно, до сих пор этого не сделали. А вот еще парочку интересных видео для вашего просмотра. Ну а сейчас я перехожу к следующему видеопроекту. И пока.